Вдвоем, да, вдвоем, Мы выиграли. А, а там вы здесь. А, все тут? Трампа нет. как бы не могли Тебя Я вылечу тебя. Половы нет. Ты что? Ясно. Там, там, там в юга, короче. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил всех наших бойцов. Киньте на витале. Заполучите коды запуска и раунд начался. резни, кусок здорового блин, так обновили по красоте, что не зайти в игру просто подсоединился к вам, выбросил рашьте, Раште, пацаны, рашьте первый этаж меди, кресло будет Нет, мед на первом этаже первый этаж нет, первый этаж наверх идет команда противника уничтожена Часто. захватите обе запуска и доставьте их на нашу базу паш ты спускай Рау. сразу ниже там возможно коляну нужен человек у нас битком ну я не могу загрузиться пока Сюда. Откуда? Сверху. Мы выиграли раунд. Все враги уничтожены. Захватите коды запуска и доставьте их на Нет, нашу базу. Пацаны у себя дома выиграть не могут. Работа блять. Беги, искренне. Так, справа за ящиком один. А, двое справа за ящиком. кишка, кишка, кишка, кишка если, yes, если yes, сразу, no. А, есть? Yes. кишка кишка в домике в нашем кишка меня в сзади идет шах пишет в Скринь вверх. сзади, сзади по крыше возит, Пишка. Мы проиграли, враг разбил нашу команду. Охраняйте коды запуска от врага. Раунд начался. Работаем в паре, пошли. Темятся. Щелени тут. Вентиляр. на Он там лежал. Поднимается, блин. Я его да в короче. Твое... Наша, наша, да? да наша, О, ваншот, Он на первом половой, Смотри и учись. Отдых, раунд. Стреляй и учись. Ты, пожалуйста, посрещай. Кишку. Хорош. Первый этаж наверх поднимает скрыл. Ходы запуска взят. Ходы запуска потеряны. Ходы запуска. Наши рестораны. Нет. Напад... А, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Где? Он трампа завалил где-то здесь, наверное, в кишке. В кишке, наверное, будет. Да, по где-то здесь топ Кишку пошел. Кишки. Да -да. Кишка, кишка. Идет уничтожены сохраните коды запуска раунд начался Лодка, лодка, в лодке сидит снайпер. Дайте, дайте, дайте мне в какой? Самое тихо, первое, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Стой, стой, стой, стой. Мы выиграли раунд. Все враги уничтожены.